Сегодня мы опять будем рисовать, а что вы увидите это чуть-чуть попозже. а сначала подпишитесь на мой канал и начинаем вместе с вами рисовать Вот такой мальчик на коньках Это я нарисовала, а рисовать мы будем сегодня другое Сначала мы рисуем такой вот набросок небольшой. А вы попробуйте догадаться, попробуйте догадаться, что мы с вами сегодня рисуем. рисуем вот с этой стороны. Такую же формулу рисуем, стараемся повторить. Только в обратную сторону, в другую, то есть. А вы уже догадались, что это такое? Сейчас мы будем рисовать подошву. Теперь рисуем лезвие, как думаю вы уже догадались, что это коньки. С вами рисуем сегодня коньки. И второй интересует. На втором конке тоже самое. шнурки здесь вот сначала перерисуем Так вот, есть такие вот шурки будут. в каждый этот как будто зашнури вам каких еще один остался теперь следующий ботинок рисуем так вот здесь рисуем такую линию далее вот здесь вот рисуем вот у нас уже начинает получать похож на хоккейный ботинок и под шнурки рисуем и далее рисуем сами шнурки уже. Такие вот у нас шнурки получились. Такие у нас коньки получились. Это коньки фигурные. Будем разукрашивать. Здесь вот раскрасим. Это у нас будет... Правильно. Он у нас будет желтым цветом. Здесь мы тоже, соответственно, красим желтым цветом. Я буду коньки красить. Вот такого цвета какой то ребята, цвет фиолетовый, правильно? Видите, что я уже их раскрасила чуть-чуть, почти докрасила. Сначала я сделать хотела их фиолетового цвета, ой, белого цвета, но потом решила сделать фиолетовые. А хотя конки можно ста ставить и белого цвета, можно сделать их вообще разноцветные. Конки бывают тоже разных цветов, но я вот захотела сделать вот такие вот фиолетовые. Теперь мы будем скрасить сами лезвия. Лезвие мы покрасим вот в такой цвет. Какой этот цвет? Голубой. Правильно. Лезвие у нас будет с вами голубого цвета. А вы, ребята, катайтесь на коньках, умеете ли вы кататься на коньках? Пишите в комментарии. Вот такие вот у нас коньки получились с вами. Я решила все-таки сделать чуть-чуть красного цвета добавить чтобы они были поярче. Вот такие вот у меня, ребята, получились коньки. Если вам понравилось видео, обязательно поставьте лайк, подпишитесь.